Здравствуйте, друзья! Сегодня я принимаю поздравления по поводу приобретения своей первой недвижимости в Соединенных Штатах. В этом мне помог один замечательный человек, риэлтор. Его зовут Гэри Рапопорт. Его порекомендовал мне другой риэлтор, который занимается недвижимостью в другой эре. Вот. Я обратился к Гэри, чему я очень рад, а именно, во-первых, мы довольно быстро подобрали то, что я хотел, с учетом всех моих требований. Гэри давал мне советы, потому что я подобного опыта раньше не имел. Гарри сопровождал меня всю сделку, давал мне советы, мы смотрели каждый документ, просматривали, Гэри давал свои профессиональные комментарии. Гэри коммуницировал со всеми сторонами. Практически мне оставалось только от Гэри принимать уже выводы, профессиональные выводы. Вот. Все проходило очень спокойно, самое главное, в сжатые сроки удалось закрыть сделку. Кроме меня было 12 офферов. И мы с первого раза выиграли. Кроме того, порадовал тот момент, что когда пришел апрейзл, он оценил это property выше, чем мы заплатили. То есть у меня сейчас есть уверенность, что это был хороший deal. Вот. Все это благодаря, благодаря Гэри. Вот. Ну и... От знакомства с Гэри до получения ключей прошло, прошел минимальный срок. Я то есть, рассчитывал на гораздо больше время. Все прошло быстро и хорошо, повторюсь. Так что искренне рекомендую Гэри. Обращайтесь, ребята. Гэри вам поможет приобрести первую или какую-то последующую недвижимость. Вы останетесь довольны. Рекомендую. Спасибо за внимание.